Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Конечно же каждый день происходит что-то новое в моей оранжереи. и конечно же хотелось бы с вами поделиться какой-то радостью. Сегодня, например, я занималась целый день перестановкой. В общем приходится цветы туда-сюда как бы тусовать и что-то как бы новенькое как-то вот когда поставишь по-другому, кажется уже знаете по-другому смотрится, кажется уже уютнее стало. И еще кое-какой радостью тоже. В общем, видео вот такое у меня будет. Я вам немного покажу, как я переставила цветочки. Покажу, что у меня нового там еще случилось за эту неделю. В общем, смотрите, будет интересно. Хочу показать свою перестановку. Ну, это если, конечно, видно. Но сегодня целый день занималась этим. Все переставляю. В общем, тусую их с места на место. И вот так вот получилось. Здесь у меня... Кстати, вот растения тоже разрастаются. Кофейное деревце такое уже, смотрите, раскидистое. Пришлось его вытаскивать, потому что оно не любит, когда... И ему закрывают соседние растения свет. Вот такое вот оно, раскидистое. Здесь у меня филодендрон остался возле моего водопадика. И появилась здесь бугенвилия. Вот сюда принесла бугенвиллю, потому что на окне ей места мало. Посмотрите, она вся в цветных предцветниках, Вообще вся. Очень объемное такое растение. Соответственно, на окне совершенно нет места. Но здесь лампа хорошо у меня освещает, так что ей хватит. Хватит ей солнца искусственного. И здесь у меня склонилась над водопадом в Генвилле у нее тоже появляются цветные прицветники. Но хоть так, знаете, не сильно обильное такое цветение, но все же она пытается... Там вот на другой ветке, так вообще очень много прицветников. В общем, решили меня порадовать они к Новому году своим цветением здесь у меня орхидеи вот такая вот прям ветка такая столько много на ней откроется бутончиков очень конечно приятно там в углу у меня мандарин кое-как его сегодня ставила в разные места и все-таки решила его там оставить вот так вот получилось И у меня такая прям радостная новость. Мой Стефанотис жив. Я сегодня обнаружила зеленую почку, которая пробивается. Не знаю, видно ли будет ее на камеру. Я постараюсь показать. Смотрите. Она совсем еще маленькая. Вот видите. Вот она. И такие почечки я вижу на всех веточках. То есть они еще такие маленькие, но все-таки он показал, что он живой. И я очень рада за него. Кто знает, у меня был стефанотис очень огромный. Если кому-то интересно, можете зайти на мой канал и посмотреть. Я просто недавно его обрезала. И... Вот такой вот лысик он у меня сейчас остался. Ну, я думаю, сейчас к весне-то он у меня хорошо разрастется. Признаки жизни он показал свои. Ну, теперь главное ему создать освещение и все, и поправиться. Здесь у меня фикус. Он вообще у меня такой маленький был. И вот смотрите, какой он такой разрос. здесь смотрю у него точно тоже прям почечка боковая пошла видите на ну, это вот сок от плюмерии конечно тут я ее сейчас обрезала сейчас покажу вам убрала у плюмерии старые листья так как все равно на ней в домашних условиях напал клещ то есть как бы как как такового клеща-то я не видела, но листья, конечно, попорченные. Может быть, после обработки сказалось так, что они такие стали. В общем, я ее обрезала, и вот она сейчас такая у меня. Есть молодые листочки. Бутоны, кстати, она скинула. Хотя были бутончики. Ну, вот такой тоже лысик остался. Ну, ничего. Главное зиму перезимовать, а весной и летом я ее опять вынесу на улицу и она опять обрастет, будет красавицей. Ну и покажу свой, конечно же, водопадик, здесь вот гибискус тоже поставила рядом, он тоже у меня весь в бутонах, хотя много очень бутонов скину, ну вот там цветочек скоро распустится, красно-розовый такой. В общем, все растем, все хорошо. Там где-то рыбки у меня гуляют. Когда близко подходишь, они почему-то начинают прятаться. Боятся. Вот такая красота. И снова плюм бага, он постоянно цветет, я уже говорила, я его вот недавно снимала, и вот смотрите, он опять сколько открыл бутончиков, но мило очень цветочки смотрятся. А это мой декабрист, я его просто редко показываю, он у меня просто стоял. Там повыше, как-то его не видно было. Но вот я смотрю, у него прям одни так корешочки, почвы нет. Хочу его пересадить в горшочек чуть побольше и добавить ему земельки. Ну, пока вот цветочков, конечно, я не вижу. Ну, думаю, может быть весной зацветет. Так-то он такой зелененький у меня стоит, хороший. Видите, какой раскидистый такой. И на краях такие листочки прям с красна. И покажу здесь своих красоток, смотрите, все в предсветниках. Ну, я говорю, к Новому году, конечно, здесь будет вообще просто красота не денила чувствует себя вообще хорошо. У нее вот эти листья, когда я ее покупала, вот эти вот, они были намного мельче. Посмотрите, они какие уже большие стали. Ну, нового роста я не вижу, но вот эти вот мелкие листья очень подросли. И она такая, знаете, раскидистая, большая. В общем, вообще красотка. Но поливаю я ее по мере пересыхания верхнего слоя почвы даже наверное, наполовину горшочка и ей это нравится но она тоже здесь стоит возле водопадика то есть здесь влажность у меня влажность 58 а то бывает и 65 поднимаются То есть отлично. Как раз для растений очень хорошо. Ну и для человека, конечно, тоже такая влажность. Это хорошо 60%. Замия красотка. Вообще такие тоже красивые листочки. И я тоже сегодня обнаружила, не знаю, что это такое. Сейчас я вам покажу. Смотрите, какая-то как почечка такая. Очень крупная. Просто даже вообще не знаю, что такое. Такое выпуклое. И главное, вот с одной стороны только. Может быть, не знаю, что такое. Если кто знает, можете написать мне в комментарии. Просто я такого на ней не замечала раньше. Ну, у нее так довольно-таки шишечка тоже хорошо выросла. И листочки-то она у меня нарастила этим летом. Нравится мне это растение, конечно. Но места, конечно, здесь мало. Хочется места побольше. Как обычно. У цветоводов это бывает. Еще раз вам покажу. Нравится мне это место. Так уютно здесь получилось. А это дабл Red. Посмотрите, сколько предцветников тоже. Ну, здесь, я могу сказать, шапочное цветение такое будет. Сейчас все откроются, когда... Предцветники тоже вообще будет красота. И такой цвет прям красный. Хотя солнца вообще нету. И вот представляете, видимо, хватает, что ли, не знаю. Но здесь, конечно, у меня лампа над ними. Сейчас я покажу. Лампа у меня здесь вообще обычная дневного света. То есть она горит, вот если на улице пасмурно, она у меня целый день горит, в общем-то, над окном. Потому что я говорю, солнца уже не хватает. И здесь хочу показать, смотрите, какого размера цветы. Вообще, они просто огромные. Такие новости я вам показала. Я, конечно, очень рада, что Степанотис мой жив. Какой же он у меня был большой, красивый. Конечно, мне жалко было потерять такое растение. Всем хороших выходных. Увидимся в следующем видео.